Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на детском канале Дарвиновского музея. Я отвечаю на ваши вопросы и сегодня я отвечу на вопрос Берниковой Оксаны, 11 лет. Как отличить ягуара от леопарда? Ну, я знаю, что не только у Оксаны, но и у многих людей возникает такая проблема. Вы видите в каком-то фильме или в зоопарке животное, иногда трудно понять, а кто же это все-таки леопард или ягуар, большая пятнистая кошка. Давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, хочется сказать, что леопарды и ягуары не случайно так похожи, они родственные. Они относятся к одному роду, рода пантера, туда относятся все крупные кошки. Но, пожалуй, среди всех представителей этого рода, именно леопард и ягуары максимально друг на друга похожи. Правда, отличия, конечно, между ними тоже есть, и если присмотреться, то вы эти отличия быстро научитесь находить. Ну, во-первых, леопард, он более длинноногий и у него хвост длиннее относительно тела. А ягуар, он приземистее, он коренастее, у него короткие и очень мощные лапы, у него более короткий, чем у леопарда, хвост. И, кроме того, у них отличается форма головы довольно существенно. Самое, пожалуй, яркое отличие – это, конечно, окраска. Да, обе кошки пятнистые. Но если мы сравним пятна, посмотрим на них более внимательно, то поймем, что эти пятна все-таки отличаются. И если у леопарда пятна светлее и мельче, хотя этих пятен, в принципе, на теле больше, то у ягуара пятна более крупные, их меньше. И еще интересно, то если вы посмотрите, эти пятна расположенные розетками, внутри крупных розеток пятен есть еще мелкие пятнышки, чего мы не можем наблюдать у леопарда. Ну и если говорить об окраске, интересный факт, именно у леопардов и ягуаров довольно нередко встречаются животные меланисты. Это происходит в результате мутации, когда в организме вырабатывается слишком много меланида, бигмента, который придает окраску. Такие животные называются пантерами. Но если вы присмотритесь, то даже у очень черной пантеры все равно на теле прослеживаются пятна, то есть их тоже можно разглядеть. Отличаются леопарды и ягуары не только внешне, они отличаются, конечно, и с точки зрения географии, по географическому признаку. И если леопарды обитают в Африке и в Азии, то ягуары обитают в Южной, Центральной Америке и на самом юге Северной Америки. То есть в Старом Свете невозможно встретить ягуара, но если только это не зоопарк или какое-то другое подобное учреждение. У леопардов очень большой ареал, и э, они встречаются в очень различных местах. В некоторых случаях они являются верхушкой своей пищевой цепи. И, и э, у них нет никаких врагов. Но на многих территориях леопарды обитают вместе с другими крупными кошками, например, такими как э, львы или тигры, которые значительно крупнее и сильнее. И, э, конечно, эти хищники могут представлять в таком случае для леопарда угрозу. А, ну и еще э, хочется отметить, что леопард – это все-таки такая кошка древолаз. Особенно подобное поведение мы часто наблюдаем, например, в африканской саванне. Поскольку есть львы и гиены, которые нередко могут отбирать у леопарда в пищу, то леопарды не только могут охотиться на деревьях, но и нередко, когда они охотятся на земле, свою добычу они потом утаскивают на дерево для того, чтобы более крупные хищники эту добычу у них не отобрали. И если леопард – это кошка-древолаз, что ягуар – это водная кошка, можно так сказать, потому что ягуар очень любит воду. Он не только великолепно плавает и очень э, с большим удовольствием это делает, он еще э, нередко охотится прямо в воде. На кого? Ну, во-первых, он может охотиться на водных черепах или кайманов в воде. Ну, естественно, не на взрослых, а на молодых кайманов, потому что взрослый кайман – это очень серьезный хищник. Нередко к воде подходят тапиры или э, капибары, и ягуар нередко на этих животных также в воде может охотиться. Надо сказать, что ягуары не только охотятся в воде на э, кайманов или черепах, они еще с удовольствием ловят рыбу. Такое поведение леопардам, в общем-то, не особенно свойственно. И вот как раз в Америке ягуары являются э, самыми большими, самыми сильными хищниками, и в природе э, у них нет никаких врагов. Пожалуй, единственным их врагом э, является человек. Ну вот, пожалуй, в основном и все. Спасибо, Оксана, большое за твой вопрос. Друзья, не забывайте писать в комментариях новые вопросы для нашего канала. Заходите на наш канал, подписывайтесь на него, смотрите наши видео. Мы стараемся делать их для вас интересными максимально. Ну и, конечно, приходите в музей. У нас тут столько всего замечательного, интересного, и каждый для себя что-нибудь новое найдет. Мы будем рады встрече, и всем хорошего дня. Пока!